Вращаюсь я Пытаюсь себя удержать Брызгаю воду в лицо На перекрестке стою Его превращаю в кольцо Тико вращаю в глаза Попытка осознать И вижу, что небесам На меня наплевать Ты за стол и стыкнул Но делим мы кругу адреналин Оружу один сквозь депрессивный психоз Между собой людьми заново делаю мозг это число во ключи И разыщу тот замок Что у уделья моего дома пора... ¡Gracias!